Такое более-менее точное определение, которое я пытаюсь вам дать, что монтажная фраза — это последовательность планов разной крупности, которые выражают законченную мысль. Это первое и главное определение, которое вы найдете в любом учебнике. Вторым пунктом обозначено не главное определение, которое крайне важно и по которому мы проведем отдельное занятие. Если вот Николай с нами... Он, может быть, помнит, что на винзаводе мы провели пять мастер-классов, посвященных ритму монтажной фразы. Очень интересно на примере этого клипа посмотреть, а что же такое монтажная фраза. Ну, давайте начнем с простого примера. Вот отсюда посмотрим, пожалуйста. Вот обратите внимание, в этой фразе 5 планов Вот эти вот пять кадров выражают законченную мысль Это монтажная фраза Общее правило для монтажной фразы это от трех до семи кадров. Часто монтажная фраза представляет собой три кадра. Три кадра – это минимальное количество кадров, которое нужно для того, чтобы говорить репликами. Что означает «говорить репликами»? Это означает, как в русском языке говорить «предложениями». Монтажная фраза – это предложение. Определенная мысль как предложение. И это первая ячейка монтажа. Мы пока ритм монтажной фразы не рассматриваем, а посмотрим просто, пожалуйста, как она строится. Значит, вот в этой монтажной фразе мы увидели пять кадров. По какому принципу эти пять кадров сделаны? они сделаны по так называемому прогрессивному принципу. Первый тип монтажной фразы это прогрессивная монтажная фраза. Что это означает? Это означает, что движение в монтажной фразе идет от наиболее общего плана к деталям. Как мы видим в данном случае, мы начинаем с очень Общего плана панорамы. Я ее покажу. Начинаем вот с такого общего плана. Настроение монтажной фразы. Даже, не, даже, не, даже, не, даже мы его не назовем общим. Это дальний план. Да? Начинаем с дальнего плана. И дальше укрупняемся. Укрупняемся. Посмотрите, пожалуйста. Куда мы укрупняемся с дальнего плана? Через одну крупность. Даже больше, как и да, на очень крупный план. Очень крупный план. Тоже очень крупный план. И потом деталь. Формирование монтажной фразы – это движение от очень общего или дальнего к детали. Это бы способ прогрессивный. И, как правило, этот способ применяется в тележурналистике. Он также применяется э, в том случае, когда вы работаете в экспозиции какого бы то ни было произведения – я на эту тему очень рекомендую посмотреть картину Довженко Земля. У нас в основном курсе есть занятие, посвященные экспозиции в картине Земля. Так или иначе, этот способ построения, он очень правильный, когда вы идете от общего к детали, как бы способ чтения сцены. Он работает и в большом кино. Он работает и в журналистике, он работает и в рекламе. Так, теперь давайте, пожалуйста, размотаем сами сцены, которые здесь существуют. Пожалуйста, посмотрим следующую историю. Сейчас звука не будет, наверное, или он будет едва-едва. Давайте посмотрим, как построена первая сцена. Смотрим, Смотрим сначала, пожалуйста, эту сцену. Вот она как решена? Считаем, сколько планов. Вот первый, да. Второй план с ботинками. И третий, крупный. Да, четвертый тоже крупный. Вот это нестандартное построение реплики, потому что практически все планы крупные. Нестандартное построение реплики. Обращаю ваше внимание, вся сцена имеет четыре плана. Нужно читать таким образом, чтобы небольшая реплика была вокруг каждого объекта или вокруг каждого героя съемки. Вот здесь... В 4 э, кадрах сделана монтажная фраза. И согласитесь, ее смысл достаточно внятен. Давайте посмотрим, пожалуйста, как этот сюжет в какую сцену переходит. В какую сцену он переходит. А он переходит вот в такую вот сцену. Это, это сцена, объединенная единством времени и место действия, и тоже она читается монтажной фразой такого же строения, о котором мы говорим, прогрессивное. Прогрессивное. Начали с общего, снова метод режиссера у крупниц, да, причем смотрите, крупности разные. Здесь очень крупный план, очень крупный план, почти до детали, да, и дальше такой вот план. Они дружат в монтаже. Конечно, по правилам стоило бы сделать этот план чуть-чуть общей, но тогда бы потеряли бы убитый взгляд этой матери. да? Поэтому через одну крупность это тоже клеится нормально. Но ну и надо сказать, что я, по-моему, говорил, когда мы говорили о том, что Лучше всего клеить через одну крупность, что Владимир Хатиненко занимается темой, какая минимальная разница крупности, чтобы они клеились в кадре. А то есть на, на тонком уровне это правило через одну крупность не обязательно. Можно клеить разные крупности, но есть какая-то минимальная между ними дистанция чтобы они дружили. Вот здесь вот эти два плана дружат очень, очень хорошо. Я бы вот так, конечно, пред не стал. Но это почерк режиссера. Mm -hmm. Так или иначе, здесь вы же знаете, что и понимаете, что любой сценарий можно исполнить десятью разными способами. Если не тысячу. десять режиссера будет снимать Гамлета, и это будут... 10 совершенно разных произведений поэтому здесь право режиссера и право э, режиссера расставляет те акценты которые он считает нужным оставить. в данном случае он показывает нам профиль этой женщины чтобы мы увидели ее боль и ему этого профиля недостаточно он переходит на следующий план план от фас, то есть нам показывает, по сути дела, как скульптор, эту фигуру показывает нам, как скульптор, чтобы мы понимали, что там что происходит. Потому что в предыдущем плане мы не увидели, например, слезы, да? мы не увидели слезы, вот. а в этом плане мы видим обреченность в, самого само, само выражения лица, да, обреченность, Здесь разная бортана в этих кадрах. Я думаю, что в этом был замысел режиссера. Да? И опять считаем количество планов. Первый общий, второй очень крупный, третий крупный и четвертый тоже. Интересный план он сейчас сделан. На финал, да. — Мне вот... кажется, детали — это книга на работу. Деталь, да. Правильно. Наблюдение, да, что это вполне вероятно. деталь, потому что эта книга и эти факела считаются очень ясно. То есть построение очень похожее. Вот это вот, что касается прогрессивного способа построения монтажной фразы. Да. И ну, давайте посмотрим, пожалуйста, две эти монтажные фразы вместе. A guerra das espadas, de espadas de São João já provocou climaturas de 250 pessoas desde sábado. Na cidade de Cruz da sala, as duas funcionárias de um hospital foram atingidas dentro de uma sala de parto. Видите, да? когда мы рассказываем сцену последовательно, да, а что мы сделали? Мы перешли в так называемый нарративный монтаж. Стали последовательно рассказывать сцену, перешли в нарративный монтаж, и все становится понятно. Ну, по крайней мере, вот этот, этот, этот эпизод. Да? Посмотрим, пожалуйста, дальше. Примерно таким же образом. Мы можем взглянуть, что происходит. Другая, другая сцена, другая сцена, сцена дома с мальчиком, да. Пожалуйста, смотрим вот такой вот фрагмент. Посмотрите три, три плана. Первый. Опять показывают структуру э, прогрессивного, прогрессивного строения монтажной фразы. Опять вы видите очень общий план. И дальше взаимодействие. Второй, третий. Вот вам. Монтажная фраза из трех кадров. Классический пример. Вот это вот надо принять как основной элемент работы. Если у вас кадр из крутой объект, то минимум три кадра вы должны с этим объектом сделать. Иначе вы никакой монтажной фразы не получите. И я покажу. Дальше в этом клипе есть такие примеры, когда... Монтажная фраза не получается даже из прекрасно снятых кадров. Да, обращаю ваше внимание, что когда это монтаже, оно существует монтажные фразы по три кадра чуть больше. Но сцена, сцена представляет собой несколько монтажных фраз. Есть, ну, вопрос: вот чем. Если у нас есть э, переход. От одной фразы к другой, и все это находится на одном, как бы в одной локации, то нужно ли иметь какие-то как бы, якори, которые покажут, что это действительно в одном месте? Да, обязательно. Иначе это не подклеится. Иначе это не подклеится. Обязательно есть элемент. Да даже если это не в одной локации расположено, даже если в разных локациях расположено, и вы монтируете разные монтажные фразы, всегда переход от одной реплики к другой существует по некому доминирующему элементу. Это может быть объект, может быть освещение, может быть движение и так далее, и так далее. Но мы с вами говорили о том, что главное... Главное качество и главная уникальность того, что, того как устроим мир, это непрерывность. Ты залебница почему наш мир наиболее совершенный из всех возможных? Потому что он непрерывен. И вот кино, оно, эту непрерывность должно воспроизводить, даже если э, идет переход от одной монтажной реплики к другой. Даже если идет переход от одной монтажной реплики к другой. В клипе, который мы с вами смотрели, связь времен идет через движение этого огонька. Временные просты, просты меняются, но освещение огней остается тем же, потому что в детстве этого мальчика там есть сцена, где они наблюдают этот обряд инициации. Да? То есть через свет. И чем подхватиться, как бы, очень важно.